Уважаемые коллеги, мой доклад называется «Новое направление поисков нефти и газа в Тиман-Пчёрском бассейне». Я использую здесь, в общем-то, известную аналогию, она, в общем-то, из поколения в поколение мигрирует, в Тиман-Пчёрского бассейна с Эрмитажем. Но я несколько другой, может быть, смысл вкладываю, как любое великое искусство. Представляется, сказать, что оно должно удивлять и удивлять вновь и вновь. И в этой связи я не сомневаюсь, что Тиман Печорский бассейн нас серьезно удивит, и мой доклад посвящен тому э, неким направлениям движения с точки зрения георазведки, которые, как мне представляется, должны нас серьезно удивить в ближайшие годы. Э, краткое содержание сообщения перед вами. В первую очередь, я бы хотел буквально несколько слов сказать о том, что, собственно говоря, достигнуто в этом бассейне, огромные достижения, безусловно, и что, собственно говоря, может рассматриваться как предпосылка для новых успехов, откуда они появятся, эти новые успехи. Далее я бы хотел рассмотреть некоторые основные направления этих работ, ну и, так сказать, завершить с некоторыми рекомендациями и выводами известные месторождения я в этой аудитории не вижу смысла так сказать, повторять известные слитые факты, сколько тут месторождений, сколько нефти и газа какие-то цифры приведены они уже звучали я хотел бы сказать об одной сущностной вещи которая с моей точки зрения имеет принципиальное значение она сводится к тому, что основные месторождения, основные объемы запасов как нефти, так и газа были открыты достаточно давно, и практически все они, за редким исключением, находятся в сравнительно простых, легко обнаруживаемых ловушках. Это крупные антиклинальные структуры в подавляющем большинстве, такие, как показаны здесь, вот, к сожалению, не работает указочка, это, некоторые примеры здесь приводятся, это ТБУК, это ВУКТЫЛ, ну и многие другие, это то, что было открыто в 60-е и 70-е годы в значительной мере в так называемую досистническую эпоху. На материалах экологической съемки, так сказать, малоразрешающей сейсморазведки, ну и некоторого объема, так сказать, бурения, структурного бурения и так далее. То есть вывод, который следует из этого, состоит в том, что что У нас возникает очень интересная возможность в этом регионе использовать тот огромный потенциал, технологический потенциал, интеллектуальный потенциал, потенциал новых научных знаний, которые приобрела геология с того момента, когда были открыты основные месторождения, с тем, чтобы найти новые. И это, несомненно, произойдет. Я бы хотел обратить ваше внимание вот здесь, например, на сейсмические разрезы, которые приведены, это, собственно говоря, один и тот же профиль, только сделаны в разные годы по складчатым зонам. Разумеется, там, где геология попроще, нет такого большого различия, это грядаческий шов. Как можно видеть, в общем, практически ничего общего. На одном профиле мы видим практически шум сейсмический шум, мы не видим регулярных отражений, можно только догадываться, к чему все это относится. а Более современные данные, причем это только 2D, это даже не 3D, показывают совершенно иную картину. Они позволяют совершенно по-иному видеть геологию, видеть те объекты, которые представляют очевидный интерес. Опираясь на возможности новых методов, несомненно, можно серьезно пересмотреть представление о геологии, пересмотреть так называемые классические, если можно назвать, модели. При этом я ни в коей мере не хочу бросить тень на результаты работ коллег в прошлом, потому что, естественно, они исходили из тех данных, которые были им доступны. Сейчас нам доступны данные совершенно другого уровня, и в перспективе, естественно, они будут только повышаться, улучшаться, создавая тем самым новые возможности. Вот здесь, в частности, приведен пример профиля геологического, также, так сказать, пересекающего одну и ту же зону геологическую, по одной линии он проходит, так сказать, вот то, что вверху, это представление, которое сложилось на уровне конца 70-х годов, сейчас тот материал, который в нашем распоряжении есть, позволяет радикально пересмотреть эти взгляды. Это касается, естественно, не только... Этой зоны, многих других, это некий пример. Далее я хотел бы перейти к тем новым интересным направлениям, которые, с моей точки зрения, могут изменить ландшафт этого бассейна, так сказать, в ближайшее время. Вот этот профиль это фрагмент так называемого профиля 4РС, 4, РС, 4 регионального профиля, пересекающего Коротаихинскую впадину и складчатые предгоря Пайхоя. Сложная картина, но на удивление информативная. Разумеется, так сказать, один профиль не решает всех вопросов. Нужна интеграция данных с тем, чтобы получить сказать, полноценную геологическую интерпретацию, что было в данном случае сделано до известной степени, естественно, тех данных, которые были доступны. И то, что получается в результате интерпретации этих материалов, показывает, что мы имеем здесь дело по сути дела, с новым направлением работ. Колоссальные структуры, все не разборены, все представляют очевидный интерес, безусловно, факторы риска присутствуют. Тем не менее, с полной ответственностью можно сказать, что здесь нас ждут очень большие сюрпризы. И мне было очень приятно слышать доклад коллег из «Восток-Нау» о том, что сейчас здесь ведутся активные работы, я полагаю, что если им ничто не помешает, то в скором времени мы узнаем о очень интересных новых открытиях. Это несколько подборка профилей, которые я собрал, так сказать, из разных источников. Дело в том, что многие российские геологи, имеющие опыт работы в Западной Сибири, в Волг-Урале, не так много знают о том, что происходит в складчатых поясах силу, так сказать, повседневных завод, до них эта информация часто не доходит. Вот то, что мы видели на предыдущем слайде, показывал так называемую дуплексную вдвиговую структуру. Здесь приводятся примеры таких же структур по разным районам мира. Причем подобранными таким образом, что они пересекают богатейшие нефтегазоносные районы мира. Вот в частности в Колумбии это район Кузяны, месторождение известного, крупнейшего, открытого ВИПИ. А, Иран, это Загрос, район Гечсарана, где, собственно говоря, известные крупнейшие месторождения. Это миллиардные запасы, это а, не только большие запасы, но это суперпритоки, это а, скважины, которые дают по 10 тысяч тонн без стимуляции нефти безводной в течение длительного времени. Это обеспечивается специфическими условиями геологического строения большой толщиной залежей как правило превышающей 500 метров и так и более они перекрыты в данном случае это известные кислоты они перекрыты и обеспечивают фантастические притоки в Китае недавно сделано крупнейшее открытие вот это разрез межторождения Кила в Таримском бассейне то же самое это примерно китайский Пайхой где открыто вот сейчас одно из крупнейших месторождений в, в Китае, открытые продолжаются. Крупные месторождения есть в Канаде и так далее. То есть вот этот вот стиль строения, который раньше сказать, для нас в общем, был в новинку, сейчас мы определенно можем говорить о том, что он присутствует, что он ä, проявляет себя очень ярко, и с полной очевидностью можно говорить о больших потенциальных возможностях георазведочных работ в этом районе. Значит, здесь я попытался представить некую идеализированную картину строения этого региона с выделением тех возможных типов ловушек, которые здесь можно прогнозировать. Разумеется, на самом деле их может быть намного больше. Здесь показаны те, которые представляются наиболее очевидными. В первую очередь, это те, которые связаны с вот с этой сложной а, натриговой структурой, которая показана в правой части профиля, а, то есть вот этот вот а, Pesifer of так называемый, здесь в явной форме присутствует, это а, оптимальная ситуация для общем, сказать, формирования крупных объектов. Кроме этого, здесь также присутствуют рифы, они совершенно очевидно проявляются, вот в середине снический разрез показывает сейсмический облик, так называемого Одиндопского рифа, есть, так сказать, возможности, связанные с выклинами и так далее. То есть целый, в общем, крайне многообразный спектр новых возможных поисковых объектов возникает с применением новых технологий, с пониманием геологической природы и, соответственно, использованием новых моделей строения и Стратиграфического наполнения этих перспективных объектов. Другой пример. Их можно, на самом деле, проводить достаточно долго. Я хотел показать то, что, с моей точки зрения, представляется наиболее ярким наиболее очевидным. Это гряда Чернышова. По программе, собственно говоря, вот предполагалось выступление коллег Вестимана Печорской газовой компании, которые работают вот в правой части того регионального разреза, поэтому я не стал касаться этой части. Я посчитал, что вот интересный пример, который, так сказать, здесь приводится, касающийся сезон сочленения Гриды Чернышова сквозь Уроговской впадины, показывает возможность крупного открытия. Возможно, вот Алексей Михайлович что-то об этом скажет. С точки зрения структурной геологии, это фантастический объект, который способен принести крупное открытие результатом, то есть этот вывод, он строится на целом сумме так сказать, предположений и фактов, которые мы в настоящее время видим. Это так называемый фокус миграции, длительный который значит, представляет собой крупный структурный нос, упирающийся в соляную стену. В течение длительного времени он был способен аккумулировать огромные объемы углеводородов. Тут есть очевидный Прямые признаки, так сказать, есть приточная скважина, пробуренная, опять же, так называемую досистемическую эпоху, без понимания структурной природы этого объекта, на его периферии. То есть, факт наличия нефти здесь не вызывает, с нашей точки зрения, малейших сомнений. Вопрос в том, чтобы правильно организовать и построить эти работы. Это еще один пример, как мне представляется того, что э, здесь может быть открыто при условии соответственно организация этих работ э, поддержки это примерно то же самое просто некоторые детали показывают э, так сказать внутреннее содержание этого объекта и то что говорил вот, связано в частности с прямыми признаками о, они присутствуют и в керне с известной долей фантазии геологической здесь можно даже увидеть на сейсмическом разрезе э, то что называется flat spot, вот, это вот горизонтальное отражение которое возможно связано с границей газа и флюида, то есть жидкого флюида, так сказать, в ловушке. Безусловно, это может быть несколько, так сказать, смелое предположение, тем не менее, оно определенно привязано к структуре, так сказать, что является серьезным аргументом, с моей точки зрения. А говоря о складчатых формах, изучении сложной складчатых форм, я бы хотел сказать, что надвидевые складки, которые развиты в зоне сочленения Урала Икиман, Печерского и тиман печорского бассейна. Это не единственная, так сказать, ценность а, с точки зрения новых возможностей. Вот здесь приведены новые сейсмические данные с их интерпретацией, которые показывают, что вот так называемые семирифтовые отложения, выполненные а, древнепалеозойскими отложениями, ордовикскими, главным образом очевидно, в этом районе, могут также формировать очень крупные объекты. Они не исследованы вообще. И вот в данном случае мы видим очень крупную структуру, расположенную уже в западной части бассейна, продолжающуюся, очевидно, воды Печорского моря, которая представляет собой колоссальный вал, сложенный мощной толщей нижнепалеозойских отложений. Трудно прогнозировать масштаб возможных ресурсов, но он может быть существенным. Весьма существенно. Никаких данных, которые мы позволили бы нам дать качественное измерения, этому объекту в настоящее время нет. Далее. Мы уже слышали, наверняка многие знают в подробностях о том, что крупнейшее открытие в настоящее время в этом бассейне, сделанное компанией «Лукойл», связано с так называемыми «погребенными рифами». Почему они погребенные? Вот, вот если посмотрите на нижний сейсмический разрез, хорошо видно, что а риф, который связан, я извиняюсь, я не могу показать указочки, а риф, который, ну я продолжу, так сказать, я, если будут вопросы, я готов уточнить, если То есть э, вот внизу э, разреза сейсмического, который показан в левой э, части слайда, хорошо видно, что э, рифовая система... В середине и внизу, так сказать, она перекрыта не согласно залегающими отложениями, это Денисовская впадина, это тот район, это вот этот ход спот на современной, так сказать, в этом районе, который, в общем-то, открыт случайно, как мы знаем, Это лицензия, в общем, она была под сдачу, и, в общем, очевидно лишь, так сказать, воля и усилия там Алабушина, других коллег, в общем, спасли этот район и привели сейчас к крупнейшим открытиям Байды, Восточный Лангешон, это то, что сейчас представляет максимальный интерес, дает прекрасные дебиты и, очевидно, будет двигаться дальше, запасы будут расти. Это то, что показывает пример возможностей, но я хотел бы сказать, что подобного рода явления можно видеть и в других частях бассейна, они достаточно очевидны. Проблема заключается в том, что для того, чтобы их увидеть, надо приложить, конечно, усилия по интеграции данных. Проблемой современной геологии региона является фрагментарность исследования. Она ограничена участками компании очень часто. В данном случае нам, э, так сказать, оказалось проще увидеть эту общую картину, потому что вот это значит, отработанный профиль региональный, rs 22 он пересекает вот эту вот а, самую крупную, по всей видимости, карбонатную платформу в верхней печерской впадине. Она в принципе не изучена. Тут нет скважин, которые позволяют. Вернее, они есть единичные скважины, которые опять же были проборены до У нее Есть признаки, но, собственно говоря, оценки это образование не получило. Тут выделяется шашлык структур самых разных размеров. Полагаю, что это может. Показать схожие результаты с теми, о которых мы говорили тут чуть раньше И это тоже будущее бассейна Очевидно, что здесь могут быть сделаны крупные и очень серьезные открытия Высококачественных нефтей, легких На глубинах, не превышающих 3-4 километров Значит, это еще один пример примерно такой же структуры Системы пост... органогенных построек в печевской впадине это не интерпретированный разрез, это разрез, где мы попытались изобразить наше, сказать, наше видение, сказать, наше понимание строения и тех типов ловушек, с которыми мы, очевидно, можем здесь иметь дело. Причем я бы хотел обратить внимание геологов, специалистов, геофизиков на то, что тут речь идет не только, разумеется, о, собственно говоря, рифах, фаленских, франских и так далее. Тут целый шашлык, тут есть талусы так называемые, оцепные склоны и так далее, и так далее. Выклинивание среднего дивона. По целому ряду геологических критериев можно выделять целый набор потенциальных объектов, которые в сумме могут давать очень серьезные ресурсы в этом районе. Следующий важный элемент, особенно это касается восточной части, Бассейна состоит в том, что здесь чрезвычайно широко развиты стратеграфические несогласия, самые разные природы, они начинаются, ну, по крайней мере, крупные несогласия, связанные с предсфранским временем, это время первого столкновения Урала с вулканическими дугами, появление первых экологитов на Полярном Урале, дальнейшее развитие прогрессивной этой коллизионной системы сопровождалось целым рядом событий структурных, которые давали несогласие. И можно хорошо видеть, что на сейсмических данных, на современных качественных данных их много, и они представляются крайне интересными. Мы знаем об открытии титовой трепсы, по сути дела, как говорят открыватели в значительной мере они были открыты случайно. Как можно видеть, подобного рода геологические ситуации имеют чрезвычайно широкое распространение. И они развиты не только в районе титов и трепса, в данном случае, вот, да, опять же, не могу сказать, вот Титов и трепс, они показаны в большом разрезе, сказать, если мы... Значит, примерно схожие условия, только, может быть, несколько более, так сказать, впечатляющие можно наблюдать в правой части разреза, где мы видим очевидные признаки корстования пород, причем на нескольких стратеграфических уровнях. Вот, соответственно, вот эта часть профиля увеличена. А поэтому у меня нет сомнений, что при целенаправленных поисках тут могут быть сделаны открытия сопоставимые по масштабу с теми месторождениями, которые представляются, очень крупнейшими. Как те обестражения, которых я сказал, это то в Трепс. Другой пример, может быть, он не такой броский и очевидный, это переобработанный старый прозвель по Верхнепречевской, опять же, впадине, где можно наблюдать очень интересные явления, резкое выклинивание сокращения визийских песчаников. Это регионально продуктивные отложения, которые представляют чрезвычайно интересные. На огромной площади они образуют выклинивающееся тело, которая, очевидно, может аккумулировать огромный объем углеводородов. Никаких скважин, которые позволяли бы оценить потенциал этого направления работ, в природе не существует. Это новое, это то, что может существенно изменить картину ресурсной базы региона. Что надо сделать для того, чтобы приблизить те новые открытия, которые нам представляются возможными в этом регионе, Конечно, много что требуется, но то, что может сделать геолог, геофизик, это интеграция технологий. Вот здесь я попытался показать, что каждый отдельный метод, к сожалению, может не дать ожидаемого результата. Интеграция методов, в частности, вот я использовал тут сейсмический разрез, старый разрез, опять, 80-х годов, и недавно выполненные работы по магнитно зондированию они показывают, собственно говоря, совместная интерпретация этих данных, ну совокупность, естественно, с данными картирования, бурения и так далее показывают, что, собственно говоря, вот этот вот интересный перспективный надвиговый комплекс он продолжается значительно дальше под покровом лемнисфалохтонов. Мы видим признаки существования платформенных отложений далеко э, к э, востоку от фронта а деформации Урала. Тем самым крупные складки, крупные объекты, подобные по масштабу с руктилом и так далее, могут находиться э, в этих структурных условиях. И внизу я привел э, пример из Башкирии, из Южной Башкирии, э, где... Примерно то же самое называется не лембинским алахтоном, а зелаирским алахтоном. То есть геологическая ситуация схожа, абсолютно схожа. И скважинами эта модель там протестирована, и она, с моей точки зрения, может являться весьма корректным аналогом. А результат, результат переосмысления, переобработки данных, с моей точки зрения, может быть огромен. Вот я хотел показать здесь результаты, так сказать, по крайней мере... Это то, что пришло мне надо, сказать, на ум, на память, в первую очередь. В 2012 году прошел конкурс по Янгарейскому, Сибирьягинскому и ряду других участков. Начальные стартовые платежи сказать, были превышены в некоторых случаях в 600 раз. И, собственно говоря, с моей точки зрения это отражает, и я думаю, что в общем, это был не предел с точки зрения реального потенциала этих объектов. То есть, с моей точки зрения, это демонстрирует то важное обстоятельство, что при проведении работ, при грамотной профессиональной интерпретации этих материалов, можно добиваться удивительных результатов, в том числе и в виде активизации работ, платежей аукционных и так далее. И так далее. это может быть мощнейшим стимулом развития гелоразведки в Тиман-Пчелском бассейне. И в заключение я хотел бы, так сказать, порассуждать, что может быть аналогом, Вот я привел тут карту Тимана Печорского бассейна и карту структурную Ирана. Казалось бы, нет ничего общего, кроме того, что это одинаковый масштаб. Но вот после некоторых рассуждений и, так сказать, вот умозаключений... Картина существенно меняется. Вот карта Ура... Ирана, Загрос, это богатейший мертегзоносный район, сотни миллионов тонн запасов в единичных месторождениях, в сумме это порядка 50 миллиардов тонн. Значит, я эту карту, так сказать, зеркально отразил и немножечко повернул. И с моей точки зрения она ничем не отличается от Тиман Печоры. То есть, так сказать, что называется, найдите 10 отличий, я их вали смогу. Вот, собственно говоря, это все. Благодарю вас. Хорошо за внимание. Надеюсь, я перебрал время. Спасибо.